Затраты пороха небольшие на минометные выстрелы. Мы обеспечили 40% выстрелов по массе крас всей Красной Армии. Именно минометные. Получилась такая минометизация Красной Армии, которая уравновесила превосходство противника технического. Мы можем сейчас играть на поле традиционных ценностей. То есть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 Нас хотят стереть, на самом деле, с лица земли, и приходится использовать такие вещи, грубо говоря, комментир нашего времени. Нужны решения, но решения, опять же, от людей, которые знают тот мир.